так ну что друзья всем привет как меня видно слышно всем друзья доброго времени суток сегодня у нас пятна, пятница у нас большой впереди предстоит праздник а мы с вами находимся пока в карантине дайте мне обратную связь как меня видно слышно Сегодня у нас будет такой эфир, для многих из вас будет открытием, для многих из вас будет полезностью. Спасибо большое, спасибо огромное. Сегодня я и Анна Зайтунян проведем такой диалог с вами, беседу. И Я готовилась два дня, скажу вам честно, я Надежда Новосельская, психолог, коуч, психотерапевт. Вела, проводила, вела, Готовилась к этому нашему занятию три, два дня. Я изучала, анализировала материалы, которые я получала в интернете. Изучила материалы медиков, коллег своих. И еще раз, еще раз убеждаюсь, что происходит сейчас в мире и что нам с вами нужно делать. В Фейсбуке идет трансляция. Кому не сложно... Так, а почему вам меня не видно? Сейчас увидите. Сейчас... Сейчас увидите, вот, ура, ура, спасибо вам большое, спасибо, потому что я тут веду и в фейсбук, и в Instagram и немножко не, не повернула камеру, ну простите. Итак, друзья, сейчас уже видно, наверное, да, кому не сложно посмотреть, есть ли в эфире трансляция, потому что у меня нет третьего гаджета, чтобы увидеть, есть ли трансляция в эфире в фейсбуке. Мои помощники мне сейчас скажут, есть ли трансляция в эфире в Facebook. Итак, друзья, Анна Анатольевна сейчас подключится, а мы будем вести просто диалог, общаться с вами, а я как человек, который имею медико-биологическое образование, спасибо большое, Виктория, браво! Человек, который имеет медико биологическое образование, я психолог, психофизиолог, психотерапевт, лайф-коуч, человек, который работал многие годы в медицине, очень много проработала я в психологии, в анализе, работала в системе, которая называется «Главное управление разведки». Я не буду скромничать, я об этом уже сейчас говорю. И я прекрасно понимаю, как людьми управляли, управляют и будут управлять. Люди – это быдло, это свиньи для тех, кто так нас считает. Поэтому сегодня я вам покажу трезвый взгляд, как для взрослых людей, что происходит в мире. Покажу вам вот эту всю, весь расклад, кто захочет посмотреть саму презентацию с цифрами и выкладками, вам нужно будет зайти на страницу в Facebook, и там будет идти, там сейчас идет презентация с цифрами, с картинками. Я, я ж говорю, я два дня готовилась. С людьми обращались и обращаются всегда так, как они этого заслуживают. Люди делятся на детей. Подростков, юношей и взрослых. Ничего нового такого там есть, да? Нет. Однако взрослых людей больше, меньше всего по уровню трезвости, осознанности и такой, знаете, зрелости. В основном это дети, которые привыкли, что за них кто-то что-то решает. Дети плачут, дети ноют, дети ищут, чтобы кто-то им дал. И вот этот, с точки зрения психологии, уровень детей – Такое количество больше всего людей на планете, если делить, вот, условно делить на тот то типы, типы людей, которые у нас есть. Подростки – это те, которые уже начинают что-то там заявлять о себе, которые там… Есть несколько типов подростков, я кратко скажу. Подростки, которые послушные, такие вот послушные подростки такие. Их прижали, их забили, они трудятся, они хорошо учатся, они послушные. Есть подростки, которые непослушные, это троечники, как правило, они хлопают дверью, они уходят от родителей, начинают свою жизнь. Это один тип подростков. И второй тип подростков, которого не устраивает, что их жмут, прижимают, они просто уходят в социопатию. Они становятся криминальными, они становятся нарушают законы и так далее. Это, если так уж кратко, с точки зрения психологии. Как же сейчас нам нужно относиться к тому, что происходит в жизни, и как относятся люди к тому, на самом деле, кто, что происходит. Дети и подростки, одни плачут, ноют, страшатся, одни, другие сопротивляются и говорят, да, все это ерунда, и ничему не верят. И на самом деле и те, и другие поступают не совсем, скажем так, правильно, потому что жизнь-то штука упрямая. И для юношей, которые много знают, но опять же ничего не предпринимают, просто очень много знают, это тоже важно учесть. И сегодня будет материал для психически зрелых взрослых людей с цифрами, выкладками и системным подходом. Готовы? Поехали! Кто готов, пишите «Готов». Пишите там смайлик, единичку, в общем, что я видела, что вы включаетесь. А я буду говорить конкретно о том материале, который я приготовила. Итак, трезвый взгляд на пандемию, различание страха пандемии, факты, статистика, интервью с экспертами, вирусологами, врачами, эпидемиологами, Третий пункт. Кому выгодно, что с этим делать обычным людям? Вы в конце тоже подведете итог, потому что будет интересно. Шесть видов оружия для управления людьми. Глобализация. Что такое глобализация? Об этом многие слышали. Я сама, если честно, думала, что это какие-то бредни и неправда. В итоге я послушала многих специалистов трезво, если не готов нафиг с базы, тот, кто не готов уходить, я вас никто не держит. Интернет для того и существует, чтобы кому интересно слушает, и включается, кому не интересно до побачения, до Поэтому сегодня агрессивно нужно учиться продавать свои продукты людям, которые готовы что-то делать, более четко и жестко агрессивно рассказывать людям, что Происходит в мире, потому что они, к сожалению, плавают, они находятся, они относятся к тому типу людей, которые, ну, которые быдло. Так относятся к нам, которые не принимают информацию, потому что это бедные люди, это люди, у которых нет своих целей, это люди, которые больные, это люди, которые социально... Незащищенные это люди, которые привыкли, что и кто-то за ним берет. Это на тех, по сути, и рассчитано на сегодняшний коронавирус и сегодняшний карантин. Не нужно большое количество на земле людей. Слишком много развелось людей, которые только потребляют, они ничего не отдают. Ну, вот так. Поэтому, те, кто не готов, до побачення, я вас не задерживаю. Вы имеете право зайти и выйти. Идти туда, где вам нравится что-то слушать и заниматься тем, что вам нравится. Как выжить в условиях кризиса и как преуспеть в бизнесе отношения к здоровью и стационаризации, опять же, не смотря ни на что. Итак, поехали. Цель этой видеопрезентации – показать реальную картину с чистых цифр, фактов для думающих, психически зрелых людей и понимания ситуации для всех, кто хочет делать свои собственные выводы и не быть быдлом. Ну и, конечно же, определить, что же делать с этой информацией. Поэтому, кратко, кто я и почему я веду эту презентацию. Я имею медико-биологическое и психологическое образование, работаю в сфере психологии и психотерапии уже более 20 лет. Я была на войне, я работала в серьезной структуре, я вам уже сказала. Работала с посттравматическим синдромом и сейчас работаю, занимаюсь психосоматикой, то есть убираю, помогаю людям убрать причины боли. Если не будем работать, то как жить? Конечно. Поэтому сейчас мы тоже будем об этом говорить. Спасибо огромное. Поэтому у мне у есть вам что сказать, как человеку, который прожил уже большую часть этой жизни и, и прекрасно понимаю, что я могу вам предложить. Ну, а сначала открываем глаза, смотрим, что на самом деле происходит за тем, что нам подают. Готовы? Поехали. Итак, так как я психолог, психо физиолог, психотерапевт, то я прекрасно понимаю с точки зрения своей профессии, как в наши головы вшиваются те или иные знания и информация. Так как я психофизиолог, то я очень хорошо отдаю отчет, что 5% — это мозг, сознание, другими словами, 95% — это наше тело, другими словами, бессознательное. И то, что в нашу голову вкладывают, имплантируют, то люди не умные, нетрезвомыслящие, то они и хавают, да, вот как молодежь говорит, да, то есть это дети, подростки, которые ведутся на информацию, которая распространяется. Если я тренер личностного развития, я тренирую у своих учеников навыки думать системно, понимать, чего ты хочешь, чего хочет другой человек, мотивы поведения другого человека. Я тренирую у своих, у своих учеников и у своих Клиентам, отвечать за свои действия и поступки, за свои мысли. То есть я учу, делюсь с вами знания, учу тех, кто приходит ко мне, становиться вот такими трезвомыслящими, адекватными, психически зрелыми людьми и отвечающими за свою жизнь самим. Если я лайф-коуч, то это обозначает, что я веду своего ученика или клиента с точки А в точку Б до результата. Практический опыт, я уже сказала, более 20 лет. Я работала в ООН, 94 95 года, и очень хорошо видела там те же сценарии, которые сегодня тоже вам покажу в виде 6 видов оружия управления людьми. Итак, поехали. Если брать Всемирную организацию здравоохранения, то что такое эпидемия? Вы можете это найти в интернете, я сегодня тоже беру данные из достоверных, не просто бабка сказала, на лавочке сидела, доказуемых в данных, цифры, статистика тех людей, которые работают в медицине, вирусологии, тот, кто мыслит трезво, кто, кто дружит с головой и так далее. Так вот. Всемирная организация здравоохранения. Этой организации доверяет весь мир, потому что это главная организация. Кто знает, что такое Всемирная организация здравоохранения? Кто слышал об этом? Поставьте единичку в чатик, чтобы я видела, что вы со мной, и вы со мной как бы на контакте, чтобы мне было с вами еще интереснее с вами общаться. Спасибо вам большое. Пишите свои сердечки, смайлики, но ну, прошу вас, отвечайте там единичками, плюсиками, чтобы я видела, что вы со мной. Итак, эпидемия. Это повальная болезнь, читаю ВОЗ. Прогрессирующая во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, значительного, значительно превышающего обычный регистрируемый порог на той территории, в которой это есть. В среднем эти цифры 5% превышающие от базовых. базовых. Но некоторые э, там группы, некоторые регионы они обычно сами определяют по, своим, по своей специфике, может быть, у них там варьировать. Поэтому под э, для того, чтобы объявить эпидемию, нужно по, на сути, по сути увидеть. Не просто там 5% увеличение базового количества заболевших, а нужно увидеть намного больше. И другие источники говорят о том, что это должно быть 30-40%. Что же касается конкретно, запоминайте вот эти цифры, потому что на, на, дальше вы увидите, почему я этими цифрами сейчас вам вас рассказываю. Вы увидите... Вы увидите, сами сообразите, где обман, где ложь и где манипуляция жесткая. ВОЗ, запомните ВОЗ. Поэтому на долю коронавирусной инфекции приходится от 4 до 20 случаев всех ОРВИ. Понимаете, Острая респираторная инфекция. Пик заболеваемости зимой, весной и осенью колеблется от 15 до 33%. Дети и старики болеют чаще 5-7 раз. Почему? Простой ответ простой. Маль, меньше сопротивляемость, меньше иммунитет. Согласны? У детей еще не развит, они еще не, много не переболели разными заболеваниями, чтобы выработался у них иммунитет. А старики уже как бы ни о чем не мечтают, ни, ничего никуда не стремятся, они уже стонут, плачут, ноют, слушаются к своим болячкам, ожидают, что им дадут. И таким образом психически себя еще больше загоняет в минус. Запоминайте эти цифры, потому что дальше будут, будет еще интереснее, еще детальнее по цифрам и по конкретным в разных странах. Поехали. Так вот, инфекция распространяется воздушно-капельным путем, фекально-оральным и контактным путем. Ничего нового. Источником являются больные люди с клиническими или с проявлениями или с тёртой формой заболевания. То есть тоже ничего нового, мы это все знаем с вами, да? Кто обычно заболевает? Заболевают те, кто слабее, те, кто не умеет сопротивляться, те, у, которого, у которых психический страх вызван, всякие паники, потому что главная задача, но ну, это будет чуть позже, вызвать страх у людей. Зачем? Тоже понимаете, дальше будет еще интереснее. Поэтому, друзья мои, когда впервые выявили этот коронавирус, я знала это, но еще раз перепроверила. Впервые был выявлен в 1965 году от больного острым респираторным заболеванием. И этот коронавирус гуляет давным-давно по планете. И ничего такого мир особо не предвещал. Называли это атипичной пневмонией, когда быстро, непонятно, люди уходили от пневмонии. Так называли медики. Я сейчас говорю общие вещи, не буду сейчас уподобляться до больших там раскладов. Сейчас семейство коронавируса включает более 30 видов. И оно постоянно пополняется. И это просто статистика. Все заболевания подстраиваются и мутируют, они тоже хотят жить вместе с нами. Также у нас у каждого есть глисты, вы знаете об этом? У нас у каждого есть глисты, есть живые э, организмы, которые нас едят изнутри. И от того, насколько их много или мало, человек получает болезнь или не получает, или он живет и не чувствует, потому что в, договор, такой, в договорной форме эти глистные, глистные инвазии у каждого есть у всех. Кто знает, что у каждого из нас есть глисты? У кого меньше, у кого больше, но у нас это у всех есть, у всех до единого. Кто знает, поставьте двоечку в чат. И это нормально. Единственное, что когда становится большее количество каких-то палочек, бактерий, глистов, человек начинает заболевать. Баланс нарушается. от чего эти балансы? Еда последнюю очередь, хотя еда тоже имеет значение. Это прежде всего иммунитет и стрессы. Спасибо большое, что пишете. Спасибо, Тарас. Так вот, друзья мои, вот э, кратко то, что вы знаете. А теперь более детально. Кому выгодно подтасовывать факты под данные Всемирной Организации Здравоохранения? Дальше узнаете детали. Итак, по данным Всемирной организации здравоохранения, смертность ост-вируса составляет 36-40%, однако вакцины пока не существует. Так вот, вакцины как таковой и быть не может, потому что таких видов 30 уже. Логично? Вот, вот поймите, вот логично? Если мы знаем, что 30, 30 уже существует этих видов, то под каждый вид не мож, нельзя создать вакцину, это время. Сыворотка дается для того, чтобы лучше переболеть, а вакцина – это вызвать дополнительно, чтобы у человека выработался иммунитет. И то, и другое, смутно, что там будет внутри, смутненько сомнительно что там будет внутри поймете дальше почему так вот почему нам эти цифры подтасовывают смотрите 36 40 процентов но так как сегодня внимание такой цифры нет то очень быстро раскручивается тема связанная с противочумными костюмами, с такой движняком таким в мире. На самом деле это не тот вирус, чтобы создавать такие костюмы противочумные, вот это вот маски, вот это вот там везде. Это не стоит того. Но это создается во всемирном масштабе для того, чтобы создать людей что? Страх, тревогу. И когда люди находятся в страхе и в тревоге, у них автоматически прицепится тот вирус, которого, он, может быть, он уже уже несколько раз, у него выработался иммунитет, но какой-то 29-й вирус, потому что он про него услышал, увидел вот эти, вот эти вот всякие там штуки, которые убивают вирус, там, прочевочудные костюмы и так далее. У него он возникнет. Это психосоматик. Хотя мы уже давным-давно с этим вирусом живем, мы уже давным-давно им кто-то уже переболел несколько раз и выработал иммунитет. Он просто про него не знал. Это обычные ОРВИ. Просто с каким-то особенным подвирусом. Свинячие, птичьи. что-то нам уже не говорили об этом. Вот это зарабатывали денежки, фармацевты. Кто помнит, какие у нас были вирусы уже как на нас заработали наши уважаемые пастухи. Кто помнит, какие у нас были уже вирусы, на котором мы с вами имели опыт, когда на нас заработали. Итак, смотрите, пример. Я сейчас вам приведу примеры разных стран и цифры разных стран. Вот, спасибо большое, мне посчастливилось найти Данные Украинского Центра общественного здоровья с цифрами. На 6 апреля 2020 года в Украине за 38, за, из 38 летальных случаев с, диагноз, с диагнозом корона-19 было 70% пациентов, которые имели сердечно-сосудистые заболевания. Да, птичий грипп был, да, да, спасибо большое, да. И других там было, свинячий, какие только не были у нас уже грипп. Итак, смотрите, внимание, это украинские данные, дальше почитаю и других данных, и других стран. Италию приведу пример. Итак, на 6 апреля 2020 года 38 летальных случаев с диагнозом коронавирус у 70% было сердечно-сосудистые заболевания. А теперь, внимание, запоминайте про сердечно-сосудистые заболевания. В то же время, в январе 2020 года, 63 341 украинцев умерли от заболеваний системы кровопрощения. То есть это тоже сердечно-сосудистые заболевания. Это сердце, давление и все, что связано с, с этим. да? Так вот, может быть, пора объявить эпидемию по сердечно сосудистой заболеваниям? Или по туберкулезу? Там сейчас увидите, какие там картинки там я вам еще покажу. Я разных специалистов смотрела. Профессоров, академиков, людей... Я, я просто была в шоке. А теперь поехали дальше. Начиная с 1991 -го года, численность населения Украины, это пока Украина, с 51,9 миллиона, 52 миллиона, сократилась на, на 10 миллионов человек. И на 1 января 2018 года составляла 42 миллиона. С 1991 по 2018. И основной причиной смерти в течение последних лет является сердечно-сосудистые заболевания. 67%. Понимаете? На втором месте новообразование 13,6%. И внешние причины вызвали 5,4% смертей. Это только по Украине пока. Дальше будет, будет еще. Итак, запоминайте цифры. Трезвомыслящий, логичный человек, трезвомыслящий, взрослый человек, он, он апеллирует цифрами. Статистика вещу вещь упрямая. Дальше факты по Украине. В Украине в течение 1991 по 2013 год заболеваемость сердечно-сосудистых заболеваний возросла практически вдвое. С половиной тысячи до почти 5 тысяч, на 100 тысяч населения. Какой же тут коронавирус, да? Показатель смертности из-за сердечных болезней в Украине достигает 67% и является едва ли не самым высоким в мире. Это тоже статистика. Это европейские показатели 27%, в Украине 67%. Я думаю, вы понимаете, почему, да? Сейчас пока говорим про Украину. Там еще и про Россию будет, и про другие страны. Итак, сердечно-сосудистых заболеваний умирает более 400 тысяч украинцев. В среднем ежедневно умирает тысяча человек. Это по сердечно-сосудистым заболеваниям. Так вот, смотрите. По сердечно-сосудистым заболеваниям в Финляндии, когда увидели, что там смертность очень высокая, то фины что сделали? Они уменьшили смертность от сердечно-сосудистой заболевания в 10 раз. Для этого не понадобилось не принимать никаких даже законов. Это было еще данные, тут я нашла в 70-е годы еще. Что они делали? Людям просто объяснили в средствах массовой информации, в всевозможных передачах, Связь возник ток-шоу, которые у нас, как вы видите, какие у нас ток-шоу сейчас. Вы замечаете, да? Что у нас по телевидению сейчас? Вот так вот вспомните в России, в Украине, что нам, о чем нам рассказывают. У нас, или мы э, смотрим информацию, которая нас вызывает у нас э, сожаления, переживания, жди меня там, э, про воспитание детей, про каких-то людей, которые там кого-то бьют, убивают. В общем, лишь бы вот только увлечь людей. Про здоровье у нас там что-то там есть, но совсем-совсем но мало. И то у нас там чаще всего идет какие-то рекламы. Согласны? Анечка, я тебя чуть позже включу. Спасибо. Вижу, что ты появилась. Поэтому людям просто нужно объяснить, на государственном уровне провести какие-то средства массовой информации, чтобы люди, и что они сделали? Чтобы люди по-другому кушали, по-другому и так далее, и так далее. То есть внушать им другие вещи. Потому что для этого существует государство, чтобы защищать. Потому что люди, дети, подростки, юноши и взрослые, взрослых очень мало людей, это 5-10%. Остальные это дети, подростки, юноши. Больше всего детей и подростков. Помните, мы говорили в начале. То есть Ну, на ТВ или в Ютубе, то есть мы, мы понимаем, что информацию люди ищут ту, которая их устраивает, ту, которая их подтверждает их мироощущение. Поэтому, что нужно делать за государству, которое заботится о своих людях? И вот они уменьшили, финны уменьшили свои, свои заболевания, они показали важность при меньше соли, если соли, то должно быть меньше натрия, показали какие-то варианты соли, должны быть и так далее. Показали, сколько, почему нужно сахара меньше, чтобы ожирение было, чтобы меньше было, лучше питание. Гос, на государственном уровне дали, значит, что сделали? Сделали налог на газированную воду, сладкую. Вот, например, при, пример. В Латвии до 30% налог на сладкие газированные напитки, потому что увидели, что в одном литре газированной сладкой воды 10 суточных норм сахара. Что может сделать государство? Провести научные встречи с академиками, на которые выделяются миллиарды рублей и долларов и так далее. Повести, провести с ним работу, дать рекомендации, это же просто. Нет, нам зачем? Надо, чтобы люди вздыхали. Ну, об этом дальше. Поэтому, если сравнили, например, Латвию и другие страны, то э, Латвии сделали вот такой эксперимент, и у Латвии уменьшился рост, остановился и начал уменьшаться. Пошел на спад. В Эстонии и Литве этого не наблюдалось. Это вот эксперименты. В 28 странах мира действует закон на повышение налога на сладко. Вот так вот. Потому что там думают. Дальше. Причем тут коронавирус, спросите вы. А поэтому поехали дальше. Эпидемия считается тот факт, который превысит заболеваемость по сути на 40%. И так как цифра 8-10, то на период одолтелой пропаганды нужно было эту цифру увеличивать, потому что люди же начинают что-то смотреть, и надо же увеличить действительно количество, чтобы создать вот тоже, тоже. Что делают? Итак, давайте смотреть внимательно. По Италии, которую так сильно-сильно раскрутили. Итак, множество специалистов, которые я послушала, проанализировала, полазила, поинтересовалась, и следующее. Общее количество людей в Италии 60 миллионов человек. Это данные на 19 год. Это данные в гугле. Итак, 10 человек на 1000 умирает в Италии. Это среднее число. То есть вообще в Италии умирает 60 тысяч человек ежегодно. Это для них норма, статистика. 1750 должно умирать по статистике. Что сегодня кричали в начале эпидемии? Не, не менялась статистика в начале. Вот эта цифра была, но они кричали, и люди не проверяли, люди не изучали. Почему она так стремительно растет? Почему так она стремительно растет? Потому что средства массовой информации, об этом еще будет дальше детальнее, Потому что средства массовой информации ⁇ это информационное оружие, а галтела показывают страхи, люди же не проверяют, а рассчитаны на детей и подростков. Mm -hmm. Так вот, для того, чтобы умные люди, более думающие, заострые люди, не считали, что как это, у нас большое количество уже. Что начинают делать? Всемирные организации здравоохранения принимают закон, который гласит, что нужно ставить такие диагнозы, и не обязательно подтвержденные они анализом или нет, более-менее подходящие под обычный РВИ. Пишите коронавирус. Таким образом, весна, осень, больные, и хронические больные, и люди, которые в панике. Будет увеличиваться количество заболеваний? Как вы думаете? Логично, мы рассуждаем, как взрослые люди. На что обращают внимание? А что говорит ВОЗ? И ВОЗ дает указания. Противочумные костюмы. Ставить диагнозы. И таким образом цифры растут. И уже, уже не придуманные, а уже реальные. Благодаря ВОЗ. И вам это о чем говорит, друзья? А теперь дальше. Пожалуйста, пишите и как-то реагируйте, потому что если вы не реагируете, мне как будто я разговариваю с собой с камеру. Людей вижу много, а пишите мало. И поддержите меня, пожалуйста. Спасибо. Итак, смотрите, что такое информационно-психологические операции? И для чего они нужны? И под эту удочку и, и ПСО я скажу, какие есть виды оружия. Идеологическое, историческое, военное, биологическое, химическое, информационное и мировые деньги. Эту информацию вы можете найти в, в интернете под разными предлогами. Я давно знала эту информацию из лекций для ФСБ России. Я давно о ней говорила про эту информацию, еще когда проводила тренинги по деньгам, как убрать внутренние ограничения и получать больше денег, как людям выйти из долговых из кредитов, и у них не залазить, что это обозначает и так далее, и так далее. Поэтому я эту информацию знала давно. А сейчас, когда готовилась к, этому, к этой встрече, я еще раз перепроверила себя, нашла уже в других источниках, принцип тот же, но по-другому изложен. Итак, поехали. Военное оружие. Это Что такое война? Это уничтожение, цель войны – уничтожение и порабощение других территорий под разным способом, если не работают другие виды оружия. Поэтому военное оружие, как сказал Карл фон Клаузовец, «Война есть продолжение политики иными средствами». Происходит, вот первые мы с вами смотрели, как с нами обращаются, занимается с нами, если мы сами за себя не берем ответственность и ожидаем государство, к сожалению, государство уже далеко не то, которое мы привыкли думать о том, что нас позаботится. Не в каждой стране есть то государство, такое государство, которое может нас позаботиться. Нужно это понимать. Кстати, напишите, с каких вы стран. Привет, привет, те, кто подсоединяется. Так вот, война есть продолжение политики иными средствами. И вы прекрасно знаете, сколько войн происходит на Планите сейчас. Сколько стран внедряются в другие страны под разными предлогами, в итоге они доказывают что-то друг другу, убивают людей, люди ведутся, люди собирают. Если в нашей стране пошла... Спасибо большое. Угу, спасибо. Если... Спасибо Беларусь, Украина. Польша. Если в нашей России, угу. если в наших странах, ну, например, я из Украины, если я знаю, что э, к нам пришла, пришла война под, под предлогом, что в Украине там между собой там э, начали воевать украинцы, ну это бред, э, людей за, за информационно-психологической операцией кто-то закупил, подкупил э, деньгами, э, пропагандой. В итоге... Началась война, 6 лет э, вывозятся трупы, э, россияне своих хоронят, э, мы свои, но у нас идет война в Украине. Но люди на это ведутся, ругаются, оскорбляют друг друга, сколько семей разрушено и так далее. Также мы знаем, сколько э, ведет свои войны там, в Сирии, турки, американцы, ну, сейчас я не буду лезть в политику. Кто-то пытается каким-то образом быть там сильнее, управлять. Но кто-то есть и над теми, над этими всеми. Так было всегда, есть и будет. Есть и такая глобальная, мировая какая-то власть. И сейчас мы про это будем говорить. Всегда было, есть и будет, что кто-то нами пытается завладеть. Поэтому войны, они были, есть и будут. Их тоже применяют, люди гибнут. Порошенко зарабатывал на войне деньги, армию разрушили, управляли армией, управляли армией генерала из России, все было куплено, перекуплено, разведка, агенты, в общем, везде управляют деньги, короче, я не буду сейчас, для этого есть куча других каналов, хотите, читайте, я сейчас не об этом, просто я говорю, в общем, чтобы вы понимали принцип системного подхода. И, конечно, когда денег не хватает, клич люди собирайте деньги нас там, нас там надо помогать и привыкли, что люди собирают еще и деньги, потому что ну как же у государства нет денег, то что государство разворовали ну какая разница, люди же там убивают, убирают их, там больные люди убивают их и так далее, поэтому вот это тоже на эмоциях раскачивают кстати, кто фильм плутовство уже успел посмотреть напишите пожалуйста, и так про военное оружие, понятно, поехали дальше в результате гонки и вооружения мы создали такое оружие, которое способно уничтожить всю планету. Это ядерное оружие. И сегодня так много этого оружия, что вы прекрасно понимаете, что все тоже живут в страхе, и те, у кого есть такая кнопочка, они тоже становятся опасными. Оружие геноцида. Это... Как сказал Гитлер, для славян никакой гигиены, только водка и табак. Э -э -э.. Спасибо. Раз. Для славян никакой гигиены, только водка и табак. Почему так было сказано? Мы их так не убили, значит, ну, войной не убили, значит, будем добивать их, развращать. И об этом тоже есть много э -э информации, э -э написанных, э -э -э Людей, которые, написано людьми, которые действительно продолжают уничтожать других людей. И как вы видите, у нас сегодня что? У нас сегодня табачок. У нас сегодня люди курят рано, начинают курить. У нас сегодня это превратилось в ну, это нормально, ничего страшного, я так успокаиваюсь, так стрессом борюсь. Да? У нас пришли наркотики. Кому они пришли? И вот вам выполняется. Вот вам выполняются все, и не только в постсоветские страны, и во все остальные страны. Люди, нате вам, жрите, хоть и жритесь, обкуритесь, хоть спейтесь, сдохните быстрее. Чем меньше нас останется, тем больше нам достанется, понимаете? Нате вам все, жрите. Потому что мы попсиколог, класс, сладкого, зажираемся, он сколько тренингов по ожирению. Да? Сигаретки, ну подумаешь, там, вот в Египте у них нельзя пить, там запрещено, там, спиртные. Так они сидят на этих бульбуляторах, как я их называю, смеюсь. Вот эти кальян и так далее. Смотришь, уже с утра у них уже глазки посоловелые. Хотя говорят, там, типа, нет наркотиков. Кто там сильно проверяет? Конечно, полных таких вот гашишей, может быть, напрямую и нет. Но это ж... Дальше. Обман людей в виде культуры. Поговорок. Помните фильм был у нас, как он назывался? их полно, этих фильмов было, где водка, застолье. Под Новый год. Какой у нас фильм идет ежегодно? Напомните мне, пожалуйста. Какой фильм у нас идет ежегодно, как, как традиция, уже под Новый год? Да Я знаю, я хочу, чтобы люди написали. Какой фильм идет у нас ежегодно? Там, где у нас пьют, в бане, потом садятся не те самолеты, в итоге нельзя попадать. Все это с ухмылкой, с шуткой, с прибауткой. И это тоже было заведено, ребята. Это тоже было к нам заведено. С легким паром, да. ГМО. Но ну, вы прекрасно знаете, сколько у нас всего. Мы это потребляем. Я просто вижу, как этого много всего. Ну, вкусно, ну кушаем, да. Ирония судьбы или с легким паром, да. Ага. ГМО все вот это, это для кого? Да для быдла. Ну не жрут, все равно все сожрут, оно быстро оно вызывает привыкание, хочется еще, попсиколу выпили, вам хочется еще, выпили водички, стаканчик, погасили, а попсиколку выпили, а хочется еще, рецепторы там, все продумано. А там еще и федринчик говорят, который притяг, привыкает, притягивает. И много чего еще. Они пойдут и на всякие препараты, пусть даже дорогие, лишь бы только вызвать у людей привыкание, чтобы они подседали на эти э, все эту ерунду. Под предлогом снятия стресса. Мы курим, мы отдыхаем, мы транс ловим. При этом, когда женщинами работаю, ты, ты хочешь классного мужчину, который хочешь замуж, хочешь детей. А классный мужчина, курящий, он будет с тобой сидеть, общаться будет с тобой, он, ты красивая там и так далее. Но это, это редко, когда мужчина возьмет себе в жену женщину, которая бессознательно он захочет, чтобы она ему родила. Есть, но очень редко. Качественный мужчина хочет здоровую женщину. Красивую, умную, думающую. Кстати, скоро у нас будет тренинг 22 числа, кому кто, кто с нами будет дальше работать. Скоро будет у нас тренинг для женщин, как выбрать своего мужчину. Особенно в момент коронавируса, когда мы находимся в карантине. Хорошо, поехали дальше навязаны приоритеты ложь в меру или без меры то есть можно чуть-чуть в меру и это хорошо или же та, сгорела хата, гори забор и вот народ Россия в основном это алкоголики там спившаяся нация Украина там тупые хохлы, это уже к идеологии мы относим, ну опять же туда же по шашлычку, по водочке, и мы по-другому отдыхать не умеем. Нам это внушили. Но это так. Двигаемся дальше. Экономический. То есть, дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет управлять законами этой страны. Майк Ротшильд. Я давно читала это выражение, когда еще готовилась денежным тренингом. Но сейчас вот тоже это пригодилось. У нас все привязано к доллару евро. Понимаете? Давайте не будем дальше рассуждать, понимаете, да? Какой бы она, какая бы у нас валюта не ходила, все привязано к иностранной валюте в данном случае. Находимся мы по советском пространстве, или мы находимся в другой стране, у нас привязано к доллару или в евро. И везде эти привязаны, даже если доллар или евро в стране, все равно привязано к другим мировым валютам и к чему привязан? К ценностям государственным, которые в любом случае всегда вы чем-то будете отдавать. Если у нас уже нечем отдавать за эти кредиты, об этом вот следующие мировые деньги, институт кредитов. Вот вам МВФ. Например, в Украине сейчас, я читала где-то данные, там дефицит, по-моему, 200 тысяч, насколько я помню. А они пытаются взять 10-15 тысяч долларов, Этих миллионов, а, миллионов значит на МВФ. И что, они перекроют? Нет. Они только закроют кусочек по процентам. Остальные суммы разворуют, ну что-то кинут, может, в пенсионный фонд. И все. И чем они, в конце концов, будут платить? Землей. Еще чем? Здоровыми нащадками, которые умные, уезжают в другие страны. Здоровыми, умными людьми, которые в конечном итоге уедут или их под разным предлогом заберут. И вот сейчас вот к чему я все подвожу, что 1 миллион, я уже говорила, каждый день зарабатывается миллион долларов на тех, для тех, кто отдает на войны, катаклизмы и так далее. Кто-то сейчас хорошо зарабатывает. Да. И это было так где всегда. Но к чему я это все говорю? Потому что время идет к тому, вот этот коронавирус, это карантин, этот, к чему это все идет. Что останутся умные, светлые головы, которые технологические, всевозможные, меняющиеся вещи, они воспринимают, и они находятся где? Учатся в интернете, они приводят свои бизнесы. Сейчас какая нагрузка на... Интернет Сейчас очень многие люди, которые в офлайн привыкли работать, прекрасно понимают, что нужно заходить, они сейчас там просто в ужасе, сколько там предстоит работы. Потому что кто-то надеется, что вернется. Да, кто-то надеется, и кто-то вернется, а кто-то не вернется. И это надо быть готовым. Соответственно, нужно идти в интернет и тут обучаться, и тут себя искать. Поэтому останутся умненькие, останутся сообразительные. И на них будут зарабатывать те, которые богатые. Хорошо, поехали дальше. Религиозные и другие течения, они тоже ведь нам навязаны. Вот тут я сейчас изучаю, вот езжу по разным странам, изучаю арабский мир, изучаю их культуру, изучаю их, изучаю их особенности изнутри, не из интернета, а вот общаясь с ними. Есть очень умные, интересные люди. Они не фанатичные. вот, вот Тут у них вот не, они не бьют голову до синяков там, потому что многие, которые бьют голову до синяков, там молятся, они как, к сожалению, то, что они не попадались, это люди, которые далеко не религиозны по-настоящему. Они курят, они изменяют женам, хотя у них это запрещено Кораном и так далее. Поэтому религиозные навязанные течения, это всегда войны были. Я еще помню, в школе обучалась и получала пятерки за это, соображала. Одна из причин войн это религиозные. Потому что можно их столкнуть, можно создать, как было в России, людей там было у нас, когда людей там газом травили под, под, под предлогом террористов. Напомните мне, пожалуйста, кто, кто знает. Россияне, Да и не только россияне. Когда 11 сентября там в Америке сбили э, типа террористы, зачем это было? А? Как назывался э, тот, где там, детей потравили много газом, где было заложников было много? Назовите мне, вспомните, пожалуйста, я забыла. Так вот, это все продумано заранее людьми заранее продумано, задумано для людей вот эти все штуки. Вы верите вот в это, мы вас столкнем вот это. Война в, в Сараево, когда начиналась, когда я там была вон. Такая же причина под видом религиозных, а дальше делали свои дела. Россия, Украина боролись за выход к Агрегатическому морю. Россия и Америка. СМИ, пропаганда, формирование убеждений людей. Опять же, про что я говорила? Одни думают о том, чтобы людям поднять их культуру, поднять их уровень жизни, обучать людей, которые вот уже людей готовят к тому, что будут технологические изменения и будет много безработных. В Беслане, да, спасибо большое, спасибо огромное, Анечка. Трагедия в Беслане, да. Ведь она же была тоже задуманная акция. Вы что думаете? Это трагедия? Нет. И все остальные, это все было задумано. И я уверена, что Абхазия то же самое. Да, я уверена, вот, вот 99%, даю 9 десятых, что подожгли сейчас э, в Украине э, и сейчас там радиационный дым и так далее. Э, Припять подожгли. Сейчас там Пелена стоит, дымом присылают наши ребята. Какой-то там пьяница подпалил. Да, он подпалил, но реакция-то не была сразу активной. Угу. Это то, что я увидела, может, я ошибаюсь. Реакция не была такой, как должна была быть. Только через 10 дней выступил об этом Зеленский, сказал. Что-то там как-то объявил об этом. Чернобыль, Да. Я, я, это мое мнение. Можете я накручиваю? Можно? если я ошибаюсь, я скажу, господи, спасибо себе за то, что я ошибаюсь. Почему сейчас? Да давить надо еще больше. Не открывайте окна. Задохнитесь там. Информация неофициально просачивается, что это радиационная идет дым. А скоро да. она станет просачиваться. Это, это как дым, это информация, что это еще радиация пошла на Украину. Что еще больше будет? Страха. Еще больше будет чего? Воспаление. Э Хронических заболеваний других. Плутовство, пожалуйста, фильм. Посмотрите, кто еще. Кто посмотрел, поставьте плюсик, кто не посмотрел, поставьте нолик. Вот отметьте себе, плутовство. Прямо сегодня посмотрите, чтобы вы были трезвыми людьми. Что с этим делать? Об этом дальше будем говорить. Поэтому пропаганда. В России я ее не смотрю, но иногда приходит какая-то информация. Когда зайдешь, смотришь. Одно и то же, они не тяжелые. То они про Украину там шуровали, там, про что там Украина там воюет, а сейчас уже про Украину молчат. Сейчас там людей коронавирусом жгут, жгут, жгут, хотя бы ради, ради, ради разнообразия чтобы поменяли. Не -а. Поэтому, да, посмотрите, потому что у вас откроются глаза 97-го года. Скачал уже, спасибо большое. Теперь движем дальше. Исторический «Этот э, вид оружия. Почаще оглядывайся на зады, чтобы избежать в будущем знатных ошибок» Козьма Прутков. Так вот, э, на самом деле мы, люди, не берем уроки оттуда. Мы, наоборот, берем информацию, которую используем про бандеровцев, которые там э, в, в, во Львове там, расстреливают людей из русских там, за язык там их русские там уничтожают. Это же до чего дошло? Я помню, как раз мне повезло, я как раз была там и встретила там людей, которые ну, уехали вот из Донбасса в, во Львов. И так получилось, что я с ними разговаривала. Они мне говорят, знаете, мне так нам так стыдно, там семья была. Молодых людей, довольно-таки молодых, нам так стыдно, что мы вот мы приехали, мы боялись, вот такие сжатые были, мы боялись, что нас тут будут. Нас так встретили, к нам столько радушие. И так стыдно, мы, мы просто сердце болело от того, как стыдно, как нас зомбировали. Поэтому исторический это тот который способ, где каждый правитель приходит и под себя качает новые исторические факты. Дальше. Под исторические факты закладываются очень серьезные идеологические вещи, потому что э, часто даже ссорятся на, этом, на, этом счет, на этот счет, правители и людей ссорят, и там, там какие-то памятники рушат там, э, и, и так далее. То есть творят вакханалию, э, опять же, неграмотно. Но мы выбираем таких шариковых, понимаете? Мы же выбираем этих шариков, если говорить про то вы понимаете, о чем я. Поэтому переписывание новой истории, переписывание истории приход каждой власти, это лишний раз доказывает, что это манипуляция людьми. И люди на этот счет, у них в голове происходит каша. Мировоззренческий. хочешь победить врага, воспитая его детей. Расточная мудрость. когда люди любят своих спасителей. Я помню тот же 11 сентября, тот же Беслан, я помню, когда я видела, когда приезжает правитель в какие-то детские дома, там еще кто-то, спасают кого-то чего-то, я помню, перед каким-то выходом Путина, никогда не забуду, я там сейчас не смотрю, ну, что помню, сейчас говорю, когда взорвали э, какие-то баллоны в каком-то доме, рушился там, разрушилась пара, целая парадная, и тут экстренные сообщения Госдумы, людям помочь, людей спасти, э, дать им, как вы думаете, после этого рейтинг не вырастет у президента, чтобы его спасти? То есть даже если он не вырастет, то его другим людям внушат, что он такой классный и так далее. Поэтому, ребята, к чему я все? Что наша с вами задача быть умными и смотреть шире. Раньше все эти законы управления знали только избранные, какие-то масоны, еще что-то пишут про это. Кто про это читал, кто про это слышал. Я раньше как бы не особо в это верила, но теперь как-то начинаю как бы раздупляться по этому поводу, потому что есть более, с помощью интернета нам дали возможность увидеть. И этот заговор так называемый нам сейчас уже понятен. Поэтому закон времени это тоже один из моментов, на котором мы можем э, видеть что происходит и отслеживать что происходит вообще в мире. Поэтому если помните фильм, кто смотрел фильм Матрица, да, э, то пришло время открыть глаза и сделать свой выбор, просто смотреть на то, что происходит и не сидеть и не ждать и не вестись на вот эту пропаганду. Итак, что же такое сейчас коронавирус, и узнаете дальше, и ответите в конце, к чему мы все ведем. Это еще не все. Теперь смотрите, что происходит сейчас. Это новые данные, которые я нашла. Еруба приготовилась закрыть границы до осени. В других источниках говорится о том, что уже с 30 апреля, в начале мая, пойдут квизные лайнеры. То есть это, как по мне, говорит о том, что они там до конца еще не договорились. И сейчас вы узнаете еще детали, еще интересные детали, которые соедините всю единую такую вот логическую цепочку. Сделан специальный фонд для борьбы нового вида коронавируса и основной вкладчик в этот фонд Билл Гейс и его жена. Вот скриншот, здесь я в Фейсбуке показываю презентацию. 32% у Билла Гейтса уставного вот этого вот всего фонда. То есть Соединенные Штаты 11%, Норвегия 5%, Республика Корея 3% кинула туда, Германия 8%, Италия 2%, Фонд, Объединенных Наций, э, Фонд Организации Объединенных Наций 2%, 2 и так далее. О чем это говорит? Специальная программа по научным исследованиям, разработкам и подготовке кадров. В области воспроизводства вот этих всех вирусов тоже будет под Всемирной организацией здравоохранения. Соответственно, кто будет управлять? Билл Гейтс. Так вот, новое введение, о котором я говорила. Вот скриншот на фейсбуке на презентации, что не нужно будет специально никаких подтверждений, чтобы поставить этот диагноз. Если анализ не ясен или вообще его нет, то любая больница может говорить, что все равно диагноз коронавирус. И плюс обязательно биометрия каждого, кто попал в больницу. Вывод, ребята, если заболели, нефиг куда-то мчаться, просто работайте с инфекцией, четко отслеживайте себя. И уж в крайнем случае, только в крайнем случае, потому что сейчас, почитайте, Поэтому, что такое поведенческая биометрия? Это методы аудификации, которые основываются на поведенческой характеристике человека, и при этом любое подозрительное поведение, свидетельствующее, свидетельствующее об отклонении, может быть причиной различного вашего задержания и так далее. Поэтому, чем меньше вы будете попадать вот сейчас под эту биометрию, чипизацию, в общем, не суетитесь, это все закончится, потому что Билл Гейст не самый всемогущий. У них там идет борьба между им и Трампом, там у Трампа предвыборная, предвыборная гонка. То есть не торопитесь, э, все, прям, все бросите, прям прямо там, опять же, я вас не призываю, каждый отвечает за себя, но просто знайте, что происходит в мире. Почитайте, обязательно послушайте мою презентацию, я тут даю более детали. Дальше, по итогам саммита вот этого всемирного восстания принят пакет документов, где будут... Короче, не хочу вас пугать, просто знайте. Поэтому ложная статистика дается для того, чтобы люди поднимали панику. «Хозяева денег рвутся к власти над миром через всеобщую тайную чипизацию». Я в это раньше не верила, но сейчас смотрю профессора Катасонова, и многие специалисты отслеживают Билла Гейтса. Но Билл Гейтс не всемогущий. там все равно выйдет ситуация, когда его, если мы уже об этом знаем и не будем так вестись, значит, мы уже себя спасем. Так вот, о чем, что чем заменили? Место информации, которая повышает уровень культуры, ценности, развития, образования, заменили на отупление, аскотенизацию, дрессура, дезинформация, дебилизация, реклама, агитация и так далее. Кто это понял уже, с средства массовой информации? Кто это понял, поставьте СМИ, чтобы я видела, что вы со мной. Чтобы люди не опомнились после своей психической этой атаки, их им показывают устрашающие сценарии. А вот теперь нет на самом деле никакой эпидемии. На скриншоте у меня в Фейсбуке коронавирус находится на каком-то там, хрен знает, каком-то месте по сравнению с туберкулезом, гепатитом, пневмонией, малярией разными другими заболеваниями. Честно ребята, говорю, у меня комок под горле и мороз по коже. Я просто плакать хочется, как нас скотин, за скотин считают. Поэтому на фоне еще этого делается насильственный расстрел экономики, понимаете, насильственный, чтобы из этого... Так, я снова вышла во второй эфир, потому что у нас, конечно же, закончилось. Все, ребят, подводим итог, и сейчас Аня придет. Напиши, пожалуйста, Ане, чтобы Аня зашла еще раз. Сейчас я передам ей слово, и сами пойдем уже. Поэтому отказ людей от рационального мышления, ребят, первая часть видео. Анечка, подсоединяйся, я сейчас себе слово передам. Отказ людей от э, рационального мышления, трезвого мышления приведет нас, ребята, вот сюда куда мы сейчас с вами подходим. Поэтому стоп оболваниванию. Стоп вот смотреть вот эту всякую фигню. Включите, пожалуйста, мозги. Научитесь просто быть людьми. И думайте о том, что наш сегодняшний интернет нам для того нужен, чтобы мы с вами просто подняли свой, э, свой уровень интеллекта и просто стали э, задумываться о том, что это наша с вами жизнь. И, конечно же, вот эти смерти, вот эти вот хождения, это все плутовство, фильм посмотрите, вы поймете, о чем мы сейчас с вами говорим. Поэтому в Фейсбуке сейчас у меня идет трансляция с презентацией, с цифрами более детальной. Почему в Китае быстро сработали? Потому что у них уже был подобный всплеск этого коронавируса. В Северной Корее. Ой, подождите, Суд Корея. А, Северная Корея, да? Или Южная? Бессовестная, не знаю. Южная или Северная Корея? Ну, вот видите, двоечница. Южная Корея, Южная Корея. Вот. И поэтому, ребят, смотрите. Южная Корея, Китай, Иран, Беларусь, Нидерланды, Мексика, Япония, Великобритания, Голландия, Швеция. Они выбрали другой путь. Так что не все так плохо. Главный эпидемиолог страны Андрес Тегнал Швеции считает, что большинство шведов должны переболеть коронавирусом, чтобы у них формировался коллективный иммунитет. Это правильное, грамотное решение, и они так сделали. То есть они сделали легкое ограничение. И поэтому в этой глобальной битве должно нужно быть спокойными, разумными, искать нормальное окружение людей, информацию, которая развивает и поддерживает, и, конечно же, искать тот способ заработка, который для вас сейчас будет приемлемый, я придаю слово Анечке, Ане Зайтунян, Ане из России. А сама я, если сейчас выйду, то Аня, ты останешься, нет? Нет. А, хорошо, да. тогда ладно. Нет. Тогда Анечка, я хотела ждать тебе слова, и теперь я слушаю внимательно. И Анечка, пожалуйста, добавь свои мысли, свои наблюдения. А, на что я хочу добавить вот пока вы рассказывали там, нам про статистику да? я тоже погуглила у нас в России на 2019 год на 100 тысяч человек 380 случаев смерти от вечно-то а по поводу коронавируса сейчас у нас 32 тысячи заболевших но численность России это 144 миллиона человек то есть если сделать процент соотношений ну это где-то около 0, 0, 0, 0. Ну там не пока, там пока еще не пока там еще думает, там Путин еще думает, что показывать. Там Путин молодец. Там придумает. но Ну это и... ты ж, ты же не в Москве живешь? Ты же в Москве и в Питере живешь. Нет, у нас тоже на, А почему нельзя? На улицу надо выходить, дышать воздухом надо, маску на улице снимать надо, танцевать, прыгать, бегать надо, просто держать грамотное расстояние и вести себя по-людски. А нас как скотов загоняют. Поэтому, да, это надо понимать, но что при этом делать, ребят? Надо понимать, что все это так просто не закончится. Они задумали, мы все равно для них животные. Поэтому, если мы понимаем, что мы можем что-то поменять, что мы можем сделать? Заходить изучать новые технологии, обучаться новой профессии, строить свой бизнес, смотреть на наперед, что можно делать. Ань, ты как э, свой свой свой бизнес, который у тебя есть в офлайн, как ты его перемещаешь в онлайн? А, да, бизнес э, сейчас не просто в онлайн, как бы он там сейчас мы общаться не можем лично вот прям ходить в гости, там, ездить, полетать, да? Мы работаем онлайн. Нам интернет позволяет видеть, слышать друг друга, понимать друг друга. Вот, бизнес Сейчас многие ведут онлайн. То есть интернет дает нам безграничные возможности. Пока интернет у нас не закрывает все работает. Вот. И я хочу сказать, что вы участились в в случае мошенничества, именно что касается финансовых пирамид. Да. Я уже говорила, Людмич, о том, что если вы видите, что работа в интернете сейчас прямо, в каждый второй пишет про работу в интернете, ребят, работа в интернете – это классный Можно заработать хорошие деньги, но вы первоочередная смотрите, что в бизнесе всегда есть продукт. Нет. Да, есть, да. а в в Причем такой продукт, который реально хорош, подходит для тебя и для людей всех, которые все этого хотят. И поэтому надо думать, а что люди хотят и куда они, что они захотят после того, как освободятся после этого заточения. Ну, кто-то говорит, что все, туризму закроется, туризма не будет. Туризма будет. Сейчас ну, mm -hmm. людям надо ест, сидеть, карантин, все. Смотрите, и, я, и... Опять, же, опять же, цифры и реальные факты. Значит, я не помню, как называется принцесс, принцесс, какой-то там очень-очень крутой лайнер. Его, значит, по его принципу, сейчас уже, по-моему, в этом году спускается очень серьезный миллиардер, тоже не помню фамилию, не готовилась, просто не запомнила. Он тоже вводит, они вкладывают деньги вот в эти лайнеры. Они что, дураки? Это люди, ведущие этого мира. Они тоже ведь смотрят, что происходит. Поэтому на что они рассчитывают? Кто будет работать? Кто будет иметь будет деньги, тот будет и путешествовать. Слабые умрут, бедняков уберут. Людей, которые не хотят чего делать, их просто кастрируют. Их будут водить какие-то хрен знает что, чтобы они, если так не подохнут от страха, то кем будет что-то вводить, чтобы они ушли. Это страшно, но это надо просто понимать. Поэтому, конечно же, надо смотреть на перспективу. Конечно, надо смотреть в будущее. Люди путешествовали и будут путешествовать. Были такие... Спад, спад, спады и подъемы, и будут всегда. Так мир развивается. Сейчас придумали этот коронавирус, чтобы вот так вот сделать. Получится он? Я думаю, что он не получится у них. Но они к этому готовят. Все равно готовят. То есть слабую часть населения страны, мира, уберут. Говорят, что нужен 1 миллиард населения всего на планете. Такую цифру я услышала. Но опять же, это пока что нету логики, не проверено, но... Поэтому уничтожать людей, вот нас уже уничтожают разными способами, я рассказала, да, пример, применила, показала пример, и дальше будет уничтожать, для того, чтобы остались те, кто в состоянии работать, изучать новые технологии, изучать новые способы, и, и, и дальше идти. Поэтому у кого есть дети, ребят, не тупите, просто делайте что-то сейчас новое, продвигайтесь, думайте о будущем, пользуйтесь моментом, пока вы дома. Ну и бизнес делайте в интернете. У нас есть бизнес на путешествия, где мы сейчас э, на платформу, которая которой есть большие выгоды, серьезные и много других там разных плюшек выгод, мы сформируем с, э, партнерскую программу, то есть приходишь сам, других приводишь, таким образом тебе э, формируется партнерская сеть, и когда э, себе, и тебе платят, между прочим, очень даже приличные деньги, то есть, ну, нормальные деньги, потому что если в интернете работают, то, то, то достаточно адекватных людей, которые думают тоже так не по пирамидам бегают, а смотрят на перспективу с компанией, с хорошей. И когда откроется, то понятное дело, я вот смотрю, тут какие отели классные видите, Боже, они тут их и вылизывают, выкрашивают, тут людям заставляют, чтобы они выплачивали тем, кто ушел, тот сейчас не работает, им государство обязует, чтобы они выплачивали им деньги. Здесь ведутся такая чистота, красота, и конечно же они знают, что они откроются. Конечно же, знает, что будет. Вопрос, когда? И вот этот вопрос, когда? Грамотно нужно продумать, что будет дальше. Я еще что хочу добавить, что у нас много людей паникуют по поводу тех, тех, тех болезней, да? Ребят, если вы будете занять за работой, то реально вам некогда будет паниковать. У вас просто не будет времени на то, чтобы там думать о чем-то отвлекаться. Гигиена, да, все это соблюдать надо, но у вас голова будет занята со всеми другими процессами. То есть вы будете жить и думать, мне надо успеть еще вот это, вот это и вот да. это. А не я только знаю, спать, и они... спать, есть, да, и снова спать, есть. Ну да. Вот, поэтому, как бы я не знаю, почему у нас прям так то серьезно прям развивается. не смотрю, слава богу, телевизор, не, ну, не очень мне нравится, что там рассказывают, и... Стараюсь этим с тоже не показывать. Что еще хочу добавить по поводу действия. Ребят, вот свой бизнес на путешествиях, вы не думайте, что это ну, прям все невыгодный продукт. Просто хочу сказать о том, что сейчас создается команда. То есть сейчас бизнес делится на тех, кто хочет реально в нем зарабатывать. Потом уже И прокачивать и себя, и страхи убирать, и коммуницировать, да. и вообще новое узнавать. Да, согласна, сто процентов. Ну и что? Да. Можно я все добавлю сейчас, Надежда Викторовна, что мы не просто там предлагаем вам, как все остальные, домой, да, водите на наши не ребят, если вы для себя считаете, что там не потянете, там не ваши, не надо идти к нам Мы с тобой зовем только реально тех людей, кто хочет двигаться, кто хочет чего-то достичь в этой жизни, кто хочет решить свои задачи, получить свою мечту. Остальные слабых, слабых мир и так отсечет, поэтому те, кто хочет искать себе поддержку в виде людей, которые имеют цель, вид, видение, идеологию и поддерживают друг друга, конечно же, люди сами выбирают. Поэтому я путешествую уже много лет, я сейчас нахожусь даже в стране, где солнце, море и, и классно все. И я знаю, что вот сейчас все пройдет, и я дальше буду путешествовать. Ну, вопрос, когда? Ну, посмотрим. Но я точно знаю, что нужно себя поддерживать, поддерживать свое здоровье. Нужно знать, за... ради чего ты просыпаешься.